Добрый день всем! Меня зовут Виктория Залеская, И мы с Дмитрием Залезским решили снять для вас очередное видео про нашего нового малыша. Это мальчик. Силиконовый, силиконовая куколка Рэбборн. А этот мальчишка он изготовлен из американского силикона Экофлекс 30. Средней мягкости. Очень-очень гибенький. Гибкий такой. И у него есть функция. Он и писает я вам его хочу показать Значит, у него сосочка можно покупать любые сосочки но небольшого размера ротик а во рту есть десенки язычок вот. глазки у него из стекла голубого цвета есть реснички бровки сам малыш около 50 сантиметров роста и вес Три двести небольшого. Сейчас я вам его покажу. Волосики у него прошиты аккуратно, махером, мягкие. Их можно расчесывать. Но то как они не закреплены внутри головы, как и у всех силиконовых кукол, надо быть очень аккуратными в расчесывании, в уходе. Можно мыть шампунем расчесывать мокрые волосы. Лучше всего они тогда не выпадают. И красиво очень можно уложить. Доставать ручки, ножки нужно очень аккуратно. Потому что силикон растягивается до определенного предела, а потом может просто оторваться. Пальчики тоненькие. Головку лучше поддерживать, потому что, как и настоящий младенец, этот малыш не держит голову. Сейчас мы достанем ручки. Ручки у нас вот такие красивые, не сжаты в кулачки. Так, поднимем вот так его. Куфточку. На коже ребеночка рыборна присутствует мраморная пятнистость, венки, капиллярчики, все это нарисовано. Вот такие вот у нас хорошенькие ножки, реалистичные. В коленках немножко согнуты. Сейчас я вам покажу, как малыш выглядит без памперса сзади. Переворачиваем на животик. Головку мы можем немножко согнуть. Ручки вот так вот. И вот так он может лежать. Ну, В принципе, это все, что я вам хотела сегодня показать. Этот видеообзор не очень длинный. Всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. До скорых встреч! Пока.